ما أعوم الذنوب ما أعوم الذنوب وما أعوم شيء إنها الله عنها الشرق وهو عبادة غير الله تعالى فمن صرف شيئا من العبادة لغير الله تعالى فهو مشرك كافر قال الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء سورة النساء какой самый тяжкий грех и что самое великое из того, что Аллах запретил нам. Это ащирк, нога Божия. Это поклонение на наряду с Аллахом кому-то или чему-то другому. И кто отведет хоть мельчайшую вещь из поклонения кому-то, кроме Аллаха, тот стал многобожником неверующим. Сказал Всевышний Аллах, Сури Анисаха, поистине Аллах не прощает многобожья, но он прощает то, что кроме этого тому, кому пожелает.